Ребят, всем привет. Слева от меня стоит человек с неподдельной улыбкой, но поддельным паспортом. Его зовут Кеша. И сегодня мы снимаем в Сочи небольшой пранк. Сложно представить, какими могут быть последствия этого. Дело в том, что Кеша сказочно беден, и мы хотели бы собрать ему на путевку в Париж и на аудио. ауди А8 ауди а какая тебе нужна? Ну, я подумал. У по... тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Мы идем и собираем ему на аудио. У вас есть, может быть, столько? Нет. Вот это поворот! Мы вот просто буквально вам сыграем. Есть ли шансы? Много времени не займем, буквально минут 40, ладно? Посмотрите. Вообще есть шансы как вы думаете? Есть шансы, да? Ну, вы не готовы с ползум стать? Ясно. Yeah. Вы похожи на богатый человек, да? Вы вообще как. Я вообще как, понимаешь, предлагаю людям скрин за уровне. Да? Есть желание. Нет. нет нет а нам сказали там сфингер клуб такой нет, нет нет это не не то, да? приди посмотри а девчонки будут нормально да прям сейчас зайдите по ладно ладно все хорошо извините пожалуйста вы можете оценить вообще есть шансы да просто он сейчас вам сыграет пару вещей там вот волос билетят на нашей зоны в общем песню и вот хоп мусорок чего, блядь? Судя по лицу девушки, ты и денег как-будто должен. Шанс есть. Я уверена, да. У вас есть, может быть, лишних 100 тысяч на карте? Нет Нет, хотят 50. Нормально тебе пойдет? Ладно, и так сойдет. Вот он сейчас сыграет, он просто приходит номер 10. Пожалуйста. Нет, ты давай соберись, ты же нормально вроде там играл. Что там? А, отбивается, да? У вас нет коньяка, а он вам будет. <голос> Голоды летят над нашей зоной. Ну, есть шанс. так. А если вот сейчас смотреть? Вообще самый быстрый рукав туда достанет, возможно, как по нервам. Да? Ну, давайте. Ну, да. Сколько я зарезал! Сколько перерезал! Классно! Что, как будет? Аплодиссы. Какое место? Сотни? Ну давайте, честно. Ну, я считаю, что девушки с голубыми глазами самые красивые, а девушки с, голуб... с голубыми друзьями самые верные. Вот а теперь 20 место. Гениально. Ну, давай что-нибудь сыграй, пожалуйста, там. Прикольно, я думаю. И ничего не понимает. Все, дружище, спасибо, я тебе хотел руку пожалуйста. У тебя очень крепкая рука. Ты видишь, девушка? Мне пришла забавная мысль в голову. Вот этот мужчина, вот он сейчас в Delivery Club работает, у него есть котлеты по Вам не нужны котлеты? А, да? Хорошо. Но тогда хотя бы песнику вам можно одну спеть? Какой? Опять от меня сбежала последняя истеричка. Ты втираешь мне какую-то дичь. Мы вам денег немножко дадим. Вот с этого момента попал другую. Давай. Все, все, Нет, Дальше уже идет. Все, спасибо. Как вы думаете, есть шанс у него пробиться вообще в этой жизни? Да я не понимаю, мальчик. Ну, вообще, в принципе, внешность самый главный, наверное, да? Внешность и мальчик симпатичный. Мальчик симпатичный, да? Свободные художники. Вот год назад освободились. А, сейчас Сансару он споет. Вы можете нам подпеть, пожалуйста? Девочки, спасибо огромное. Вам как удобнее, налички нам закинуться или на камеру? Вот это поворот! Вот, он сейчас вам сыграет. Есть ли шанс у него в Москве просто себя зарекомендовать? самая охуенная реакция была вообще буквально две минуты, мы снимаем небольшой ролик для Рентуба. Вам, вам ничего не надо будет сделать, вам нужно будет просто раздеться. Пошлость. Звенящая пошлость. Шучу, шучу, нет-нет, <свист> смотрите. У вас очень красивые во-первых, глаза, зубы, у вас очень красивые. очевидно. Во! Блин, я думаю, надо к девчонкам красивым подойти. Вообще к сексуальным людям, в общем, красивым. Мужики, надо? Да, да. А, девчонки, здравствуйте. А можно с вами маленькое видео снять? Ну, как бы не содержания. да? К сожалению. А что так можно было, что ли? Мы, короче, снимаем, ротан ролики, снимаем кошек с в общем, снимаем девчонок, вообще, в принципе, кепки снимаем, золото, две, часы, короче, нормально. Остановитесь! А, друзья, сегодня мы с Накидием, с Мухтуновским снимали пранк, это была полная реализация. Да, спасибо тебе большое, Кеда, давай. До новых встреч, подписывайтесь на канал, всем спасибо, завтра 8. Пацаны, вообще, ребята, умеете, могете просто.